Здравствуйте, дорогие мужчины! Я знаю, вы ждете моего нового видео. И сегодня будет такая тема. Что я значу ее жизни? Я прекрасно понимаю, что у каждого из вас наболевшие, каждодневные какие-то переживания, какие-то не сбывшиеся у кого-то прогнозы да, на отношения, какие-то какие судьбоносные переносятся встречи, какие-то переживания по поводу, а что будет дальше. Все это мы уже с вами обсуждали и будем дальше обсуждать. Сегодня же эта тема взята по многочисленным просьбам вашим. Я понимаю прекрасно, что не все темы можно сразу воплотить на моих раскладах именно поэтому я хочу сказать что если вы хотите чтобы моих видео было как можно больше то я как бы обращаюсь к вам с таким ну, как бы предложением что ли у кого есть желание пожалуйста внизу ролика есть данные если вы хотите чтобы Канал быстрее, больше развивался, так как он некоммерческий. И это все делается исключительно для вас. Я работаю исключительно для вашего удовольствия, можно сказать. И, кстати, благодарна вам за ваши отзывы, за ваши комментарии. Очень радуюсь. Сегодня написали ребята с край. край. Город Пятигорск, в общем, Украина, Казахстан, у многих происходит а, сумасшедшие прорывы в их судьбах. Я вас поздравляю с этим, безумно за вас рада. Я знаю, как это важно для каждого из вас. В общем, судьбоносные перемены они происходят и будут происходить. Сегодняшняя тема, еще раз повторяю, что я значу ее жизни Итак, мы сейчас углубляемся в вашу девушку женщину в ваш космический простор там где вы двое пожалуйста да я чувствую вы уже со мной да давайте расслабляйтесь помните я вам предлагала на каждое видео когда вы садитесь нажимаете пальчиком посмотреть приготовить себе расслабляющий напиток, горячий, взять да? какой-то вкусный десерт, для чего это делается, чтобы вы могли полностью расслабиться и карты вас почувствуют. И я смогу отобразить полностью ту картину, которая сейчас у вас. Так как это общий расклад, может быть не все сразу будет резонировать в ваше, да, но опять-таки, если вы внимательно, внимательно, да, внутренним каким-то подсознанием почувствуете вот эти вибрации, да, усвоите да, каждый свое, то в принципе вы сможете полностью, полностью исцелить даже внутреннее состояние какого-то, знаете, вашего опустошения, что ли, негативных каких-то моментов, которые вы переживали в течение этого дня. Да? То есть не заморачивайтесь по поводу каких-то, может быть, для вас не соответствующих ситуационных да, вариантов. Но опять таки я очень часто говорю несколько, да, несколько десятков даже проговариваю ситуации. Если вы будете внимательно и расслабленно э, со мной рядышком, да, проживать то, что я буду рассказывать, то вы поймете, что каждый из э, каждая карта, она вам на самом деле очень помогает увидеть себя со стороны, свои отношения со стороны, вашу визави со стороны, и, естественно, ваша жизнь, она преобразится, ну, то, что, собственно, я только что говорила, что происходит у большинства моих зрителей. Я рада, что вы подписываетесь. Продолжайте активно подписываться, комментировать это безумно важно. Ставить лайки, потому что по количеству э, подписавшихся я понимаю, насколько вообще все это интересно и актуально. Ну что ж, вы я вижу, очень хорошо расслабились. Колода прекрасно мешается, тасуется. Что ж, начинаю свой опять-таки авторский расклад на тему. Что же значит я в ее жизни? Итак, начнем. Здесь я испробую сегодня три колоды, две колоды Таро, одна Элен Дуглас, вторая Декамерон, впервые сегодня будет задействована. И посмотрю также небольшие нюансики на Кипер, так как Кипер раскрывает а, ну, несколько другие аспекты, да, которые также важны в жизни. Есть ли влияние других людей на вас и, возможно, Многие хотели бы узнать, есть ли скрытые враги. Если они будут, я, естественно, скажу. Если нет, я этой темы касаться, ну, как бы не хотелось, да, негативных каких-то моментов. На у меня шестерочка жезлов, Карта Таро, пожалуйста, карта. На вопрос, на главный вопрос нашего, нашей сегодня встречи, я могу так сказать, вы для нее победитель. Здесь изображен всадник с лавровым таким, можно сказать, венком на своем жезле. Да? Шестерка жезлов – это карта победоносного шествия этого рыцаря, воина, который в честном бою победил, возможно, даже своих соперников, если мы сейчас говорим о ее отношений, да, и о ее жизни. То есть, даже если сейчас ваша визави находится в отношениях, ну, то бишь она не с вами, либо она а, очень активная девушка, и у нее много поклонников, Есть тоже такие пары есть, вы можете э, не сомневаться, что эта позиция итога, да, итога, она говорит о том, что если вы будете действовать, то вы будете победителем в этой ситуации ну что ж беру декамерон докладываю дальше расклад расслабляемся это более чувственный уровень еще сильнее чем таро магия наслаждений эти карты муж... обладают мужской яркой энергетикой они считывают э -э, насколько э -э в интимном плане вы для этой женщины значите, да, что именно, какое место в ее подсознании, в ее, э, скажем, интимном пространстве вы бы за занимали, то есть это... На тот момент, если вы сейчас, допустим, не вместе, либо у вас не было близости, то есть это на тот момент, когда она будет происходить, это как бы будущий момент, либо если у вас уже есть отнош отношения близкие, если вы живете вместе, и такие пары я здесь рассматриваю, то тогда мы смотрим на сегодняшний момент, то есть это либо сегодняшний момент, либо будущий момент но не прошлый момент, да, понятно, вы меня поняли. Итак, выкладываю. Сейчас мы раскроем с вами по полочкам разложим, насколько вы важны этой женщине. Ну что ж, на обороте здесь Король пентаклей, именно пади эта карта вибрационно, вибрационно сейчас, в данном раскладе, дает мне такую установочку для вас. Вы человек непростой, как непростой судьбы, да, необычный вы человек, мужчина такой по характеру завоеватель. Вы обладаете ресурсностью, вы обладаете таким, знаете, Нахрапом, вот я не зря это слово сейчас а, а, взяла в обиход. Почему? А, вы не любите долгих а, ухаживаний, вы не любите долгих, как вам сказать, выжиданий, что ли. А, я не могу сказать, что это вас как-то характеризует в какую-то ту или иную сторону. Это ваш стиль, это как бы ваш тип характера, да, в отношениях, как вы строите отношения с женщинами, и, может быть, именно с данной женщиной, может быть, настолько она вас покорила, что у вас не хватает, ну, как бы, как вам сказать, не хватает там, сил себя сдерживать, да, вы очень бы хотели поскорее, собственно, вот этого момента проживания, вот этих, интимных сладостных каких-то ощущений а, плюс ко всему этому вы готовы вкладывать в эту женщину то есть для вас это момент а, прийти да победить вот как я говорила здесь здесь и сейчас и почувствовать прочувствовать что и кого вы победили как это происходит то есть для вас это очень важно это момент а, ощущение отстаивания себя как бы в этом пространстве, да, то есть вы романтик, можете обладать романтическим, какие-то поэтическим даже складом мышления, допустим, да, но если говорить о вашем животном уровне, то вы скорее король Пентакли, да, вот такой страстный человек, который очень-очень хочет этой близости, причем такой спонтанный, иногда даже с элементами а, такое, как ненасытности что ли. Это вот то, что говорят карты о вас сейчас в данный момент времени. Но опять-таки это не позиция ее, да, что она о вас думает, а, а то что о вас думает сейчас а, вибрационно считывает вот это пространство здесь на столе. Ну что ж, начинаю открывать карты, начинаю вам их трактовать. Все, что я здесь увижу, я вам скажу без стеснения, без каких-либо уловок. Если придется поработать над собой, я вам обязательно дам подсказочки, потому что не все карты, конечно, положительного характера. То есть есть какие-то моменты, которые вам придется проработать, потому что, опять-таки, это отношение женщины к вам. То есть это не то, каким вы себя видите, вы себя нашли, да, в этой позиции, а что именно она считывает с вашего поведения. И, возможно, если вы хотите более, скажем, ярких таких отношений, да, вот с этой девушкой и с этой женщиной, то, может быть, вы захотите что-то поменять. Я вам подскажу, как это сделать. Ну, я вам сейчас начну озвучивать Первая карта, которая, ну, первоцентральная карта здесь десятка жезлов, она уже выпадала у меня в раскладах. В данном случае с позиции женщины, да, она считает вас опять-таки ресурсным человеком, страстным. То есть, в принципе, с этой картой можно сопоставить, да, эти две карты. А вы для нее, хоть отношения эти ей тяжелы, Потому что, скорее всего, судя по остальным картам, которые здесь, сейчас, сейчас я буду их озвучивать Чего-то очень давно не происходило, застой, некий застой по четверке мечей у вас сейчас в отношениях Несмотря на этот застой, она вас считает для себя, да, энергетически Просто нереально ресурсным мужчиной. То есть она бы хотела вашего наполнения в своей жизни. Десятка жезлов. Максимальное число, если говорить о малых арканах, жезловой энергии. То есть ей нравится ваш импульс, ей нравится ваша страсть, ей нравится, как вы на нее смотрите, ей нравится, как... Как вы желаете ее это Она это чувствует Но ее смущает семерочка мечей Она Это первая карта, которая здесь выпала а, И четверка мечей Мечи, что это такое? Вы очень хит, хитрые с ней а, Во всяком случае она так это видит а, Почему? Скорее всего вы не транслируете ей полностью свои чувства Либо если вы что-то говорите То у вас есть как бы подоплека какая-то. то есть вы не оставляете ей, как вам объяснить, не оставляете ей пространство такого, где, где она могла бы побыть, знаете как ну, как бы иметь свои тайны, иметь свои какие-то секреты. Это первый момент, второй момент, что может это означать? Есть какой-то некий застой в этих отношениях. То есть вы сделали шаг вперед, и вы ожидаете. Вы ожидаете ее реакции. Допустим, эта реакция вам непонятна, либо там, вызывает какие-то сомнения, или может быть даже раздражение у кого-то по пятерке мечей. Здесь три карты мечей. Да? То есть это скорее интеллектуальная игра у вас сейчас, на данный момент, чем выражение уже непосредственно... Контакта, да. Какого я имею в виду контакта? Ну, как, какого личностного. Ну, то есть, вы пока не показываете свою суть, вы почему-то не открываетесь этой женщине до конца. Возможно, я могу предусмотреть, что сама женщина поставила ситуацию в такую русло но но так как я вижу что вы выпадаете здесь в первом э, ряде у меня как король жезловый я понимаю что вы все-таки страстная натура но вам не дает не дает вот эта пятерочка мечей раскрыться как жезловой энергии что такое жезловая энергия я уже говорила это энергия яркой э, ярко выраженной страсти то есть вы человек который легко увлекается увлекается отношениями, влюбляется. И если влюбляется, то обязательно вам нужна вот эта подтвержденная близость с вашей женщиной для того, чтобы глубже прочувствовать уровень этот и вам уже сделать вывод, ну, нужен вам этот человек по жизни, да, ваш этот человек или нет. То есть вы не способны, либо не хотите, либо не способны идти другим путем, через там, узнавание, по каким-то другим моментам да, этого человека, вам очень хочется сразу, здесь и сейчас. Но по пятерке жезлов я понимаю, что у вас есть соперники. И я понимаю, откуда этот застой. То есть вы ревнуете, есть это здесь энергетика, у вас есть ревность. Из-за того, что она есть, вы уходите немножко, как вам сказать, в стагнацию. Стагнацию – это значит отходите как бы на второй план и наблюдаете здесь есть карта как бы наблюдение причем такого лукавого то есть вы как бы делаете вид что вас нет на самом деле вы в этой ситуации присутствуете но в качестве наблюдателя возможно даже тут проиграется какие-то были если это допустим семейная пара то у семьи могут быть конфликты на почве ревности Это не обязательно человек дает повод для ревности Ну, то есть ваша женщина Это могут быть, допустим, женщины с ярко выраженной индивидуальной какой-то харизмой которые нравится другим мужчинам, например, на работе не знаю, где угодно. То есть это не обязательно поводы, да? Но у вас есть вот эти подозрения, есть какие-то моменты, где вы себя зажимаете, к сожалению, и вам становится тяжело, тяжело нести вот этот вот груз переживаний, и, естественно, тяжело высвободить свою энергетику сексуальную, которую у вас изначально дала, дана вам, ну, Господом Богом, природой, вам бы хотелось это, но вы сами себя как бы... Ну, не по рукам бьете, а по кое-чему другому, но вы, вы меня понимаете. Но, опять-таки, это то, каким вас видит женщина. То есть она вас видит именно таким. Если вы нашли себя сейчас в ситуации, что это, в принципе, не так, и вы не настолько ревнивы, и у вас нет этой ситуации, да, стагнации, да, нет этого вялотекущего момента ревности, то возможно вам стоит поговорить с женщиной а, о том, что а, насколько ей хочется вас, да, насколько она хотела бы с вами иметь эту близость чаще или опять-таки если вы в долгосрочных отношениях и у вас ситуация зашла ваша да семейная жизнь зашла в какое-то русло скуки либо какого-то знаете вот раздражения потому что здесь первый ряд говорит о том что вы освободить сексуальную энергию вы сейчас не можете в полном объеме поэтому вы чувствуете тяжесть женщина же ваша находится в состоянии Ожидание. Вот она, видите, подвисла, подвешена. Вот как бы ситуация подвисла. Она она на самом деле ждет от вас активных действий. Вот она вас ждет, рыцарь жезлов. Она очень хочет, чтобы этот рыцарь поскорее прибежал, прискакал, позвонил, написал, приехал. В общем, вы меня подняли. А активные действия для чего? Для того, чтобы встретиться с вами, ярко встретиться для вашего вашего праздника, да, праздника вдвоем. Семерка жезлов. Смотрите, одни, одни жезловые карты. Она даже немножко иногда а, чувствует, что она начинает занимать эту позицию мужской энергетики, вот, да, вот начинает вас раскочегаривать. Но опять-таки это вот читаемо, да, в этих всех связках. Потому что у вас тут подвешенный, понимаете, вот все подвисло, как бы. Подвисло, не, не идет вперед, Почему она не понимает? Возможно, здесь нужен какой-то разговор. Причем разговор а, такой, знаете, как вам сказать, ну, не, не в плане там, дорогая, давай, ну, опять-таки, это если вы семейные люди, а, знаете, как устоявшийся быт, рутина, нас все не устраивает, не, не в этом плане. А разговор, когда вы вдруг, раз, перещелкнули свою реальность, свою рутину, и вспомнили, а что же вас заводит в этой женщине, да, что, что, собственно, э что собственно, вам нравится, может быть, купили ей какое-то интересное белье, которое вы всю жизнь ув мечтали увидеть на ней, или, не знаю, что-то такое, что вас заводит, понимаете, и увидели ее загорающийся взгляд, и у вас уже даже, в принципе, и разговор, разговор вам бы после этого не нужен. Но я думаю, каждый из вас понял, о чем здесь сейчас идет речь, да? Если говорить о вашей девушке, то я могу так сказать, у нее есть этот момент двойственности. К сожалению, здесь присутствует карта Двойка Пентаклей. Она все-таки взвешивает данный момент времени. Она находится в состоянии взвешенности. Она как бы вам дает эту дорогу, приди ко мне, я тебя жду, да, я зову тебя, она зовет вас, да, она вас зовет, она вас ждет, и она вас хочет, но у нее момент такой, знаете, она не понимает, а что, что не так, что, почему, может быть, у вас другая есть, может быть, вы остыли, может быть, у вас из-за этого всего корона, корона хаоса, я так его уже называю, как бы в принципе вам не, не до этих отношений. То есть она находится в состоянии так, собственно, здесь и сейчас. А что происходит? Поймите: она это делает не потому, что вы какой-то не такой, или там что-то в вас там, не знаю, изменилось. Нет. Потому что обстоятельства сейчас, вот к сожалению, по семерке жезлов, мы сейчас все боремся в какой-то степени за выживание, за стабильность, за какое-то новое уже прочтение нашей жизни. Да? Начинаем все образно говоря с нуля, вплоть до... Там, многие меняют русло своей деятельности. И, конечно же, у нас у всех хватает стрессовых ситуаций. И, конечно же, мы все хотим не только отстоять уже то, что мы с вами да, наработали, прошли, те же самые отношения укрепить, да, или там новые развить. Но мы хотим прежде всего, что мы хотим? В глазах любимого человека увидеть вот эту вот значимость, да, что именно, насколько это нужно. Так вот, ваша девушка, вы не поверите, она точно так же спрашивает, а что я значу в твоих глазах, любимый? вот что я значу. Поэтому отсюда это двойка пентаклей. Почему именно такой, я сейчас говорю, вердикт, да, именно этой, именно этой выпавшей карты здесь, потому что пятерка мечей. Это всегда непонятки, это всегда ревностные какие-то, знаете события когда есть люди которые возможно там знаете нашептывают там подруги там ненужные которые рассказывают, да там твой Вася там посмотри на Леню, на Петю, на Костю но это я как бы вы понимаете я образно это все высказала не обязательно это подруга не обязательно это мама, тетя это может быть просто даже ее мысли иногда у себя там наедине она допустим хочет вас видит ваша ну как бы холодность вызванную какими-то другими совершенно не касаемо ваших отношений ситуации да вот, допустим вы очень заняты на работе а, и у него приходят сомнения ну а вдруг у него там уже вообще совершенно другая картина внутри в сердце понимаете вам необходим этот разговор причем разговор он должен быть а, такой ну, знаете, ну, мальчишеский такой, импульсный такой. Как бы вам объяснить? Ну, в общем, не зажимайтесь. Старайтесь вот все, все вот эти вот моменты, которые мы сейчас с вами проработали, да, с каждым из вас, старайтесь их просто сейчас в подсознание пустить, пусть там они переварятся, знаете, вот как, как еда. Кишечники. оно само по себе там что-то побулькало, и к завтрашнему утру вы с этой, вы с этой вот э, с этой позиции вы на себя как бы с другого ракурса посмотрите, проснетесь, посмотрите на себя в зеркало и поймете, да, да, оно же так и есть, почему да, потому что я давно не проявлял знаков внимания именно тех, которые, которая она любит, которая она ждет от меня. И да, куда же я смотрел? А она будет вам безумно благодарна увидеть ваше, знаете, такое, ну как вам сказать, ну задор такой, когда вы вдруг раз и отбросили ну, все какие-то негативные какие-то моменты, которые касаемо вообще не ваших отношений. Допустим, вас кто-то разозлил. Вот как бы вы ни скрывали эту злость, но приходя домой или приходя на свиданиях своей любимой, конечно, вы чувствуете себя не так окрыленно, как это было бы, если бы вы не поссорились с другом или у вас там на работе все было прекрасно. И она-то принимает это свой, на свой счет. Ей кажется, может быть, у меня сегодня прическа не такая, не знаю, может быть может погода, нет. ну вы понимаете, да, в стрессовых ситуациях у каждого человека, неважно от его пола, у него возникают какие-то заморочки, и если он в ваших глазах, в отражении да, себя, в ваших глазах, то есть видит а, какую-то неудовлетворенность, какое-то невеселое что-то, да, ну, допустим, вы пытаетесь это скрыть, но это все равно видно то начинается такой момент фрустрации, да, вот, вот эта четверочка мечей, начинается такое ощущение, ну да, мне нравится, ну как-то сегодня так, как-то не так. Знаете, вот нет этого импульса, задора этого. А ведь для чего нам даны отношения? да Для того, чтобы мы забывали про всех остальных людей. Вот эта пятерка мечей, вот, которая она мне уже выходит во втором раскладе подряд, она должна в принципе больше никогда не выходить. Почему? Да потому что это влияние извне, это все что угодно, родственники, злые какие-то вообще непонятные люди вокруг вас либо это ревность либо это неудовлетворенность жизни либо это мало ресурсов сейчас на данный момент хотелось бы естественно куда-то поехать что-то купить что... но вы меня понимаете от этого тоже портится наше состояние счастья вот этого здесь и сейчас этого мгновения переживания любовного вот этого аромата встречи ведь это тоже очень важно. Захотеть эту встречу, чтобы она прошла на том уровне, на котором вы ее бы хотели видеть, эту встречу. И чтобы ваша девочка, которая на самом деле, вот, вот, король жезлов, вы для нее король жезлов, ну, страстный человек, который который вот покорил ее когда-то, если у вас уже была близость, вы ее покорили. Вот шестерка жезлов, здесь одни жезлы, здесь даже кубков пока нету и они не выпадут, может быть, они в декабря не выпадут. Но что такое жезлы? Это именно страстная, интимная вот эта близость. Для вас и для нее это очень важно. Но у вас сейчас десятка жезлов, да, центральная карта, она говорит о том, что вам тяжело, нет вот этого выхода ее. То есть у вас скопилось десятка жезлов, вы уже не знаю. То ли вы 10 месяцев не виделись, опять-таки, если мы уже вдаемся там в раскрытие карт. То ли вы, не знаю, 10 раз должны были увидеться, а эти встречи не состоялись, потому что все закрыто у нас там, понятно, да, самоизоляция. То ли 10 у вас причин у каждого, да, свои какие-то причины, которые нагнетаются и не позволяют вам почувствовать этого рыцаря жезлов, пылкого любовника, который здесь и сейчас хочет эту женщину. Но ваша женщина, она очень хочет, чтобы вы прискакали. Дорогой мужчина, это же вы выпали, понимаете? Вот вы, рыцарь Жезлов. Вот она кого ждет. Карта старшего аркана подвешена. Она кого-то подвесила сама себя и ждет вы желанны, понимаете, вы, вы желанны, нас ждет, пока, пока вы прискачете, завоюете ее по семерке жезлов. смотрите, как все просто. И двойка пентаклей, она думает, может быть, там еще кто-то есть, я не пойму, почему его до сих пор нет, ну как это так, он что там, играется со мной? Ну вы понимаете, насколько карты говорят, они, они просто говорят предложением даже уже со мной, если вы уже меня слышите прекрасно, да, как э, человека, который с вами напрямую связан с вашим подсознанием, с подсознанием вашей женщины, то вы не можете э, ну, не восхищаться, насколько здесь много желаний в этой картинке. Именно желание вас, не, не дядю Степу вас, понимаете? Так чего же вы медлите, чего же вы ждете? Пора действовать. Ну что ж, открываем Декамерон. Декамерон – это очень страстные карты, да. Я буду их вот так поднимать. В принципе, здесь карта сумасшедшей страсти, 8 жезлов. Это еще карта скорости. Это говорит о том, что будет либо сейчас в недалеком будущем, да, либо это в ее мечтах, то есть если вы сейчас на большом расстоянии, нет возможности увидеться, то эта ситуация проигрывается уже в мозгу вашей девушки, представляете, вот, вы можете, если тут плохо видно карту, загуглить Дикамирон, я называю, эта карта называется «Восемь жезлов», и здесь очень страстная сцена, а, вообще, мужчина доставляет удовольствие Настоящее удовольствие своей девушке В принципе, вот это ее мечта 8 жезлов Карта скорости Карта, еще раз повторю Она выпадает очень часто в моих раскладах Она говорит о том, что вас уже соединили небеса Кстати, король мечей у меня выпадает Смотрите а, Очень страстный такой а, Как вам сказать? В сцене да эта карта здесь означает что вот здесь возрастной мужчина и здесь говорится о том что зрелость ну ни, ни, ни в коем случае не в большой возраст а именно зрелость в отношениях приносит огромные плоды огромные огромные удивительные испытываемые ощущения Вожделение, потому что вы зрелый мужчина, вы уже понимаете толк в этой страсти, как вашей партнерши, так и вам, то есть вы на правильном пути, вас очень хотят, это страстные карты, смотрите, туз жезлов, ну, круче туз, туза жезлов, одни жезлы, в общем тут. Но не бывает, понимаете? Это, во-первых, карта начала То есть я вижу, у многих здесь просто еще не было близости Карта начала близости Карта сильнейшего тяготения друг к другу Магнетизма, сильнейшего, знаете, такого Когда человек плохо спит Ему постоянно снятся эротические сны Вот до такой степени вы друг друга уже хотели бы видеть вместе И троечка кубков Вот первые кубки, которые выпали здесь Единственная карта – тройка кубков. Она, кстати, здесь имеет два окраса. Первый немножко такой не совсем приятный для вашей девушки. Возможно, она вас подозревает в треугольнике, что у вас еще кто-то есть. И, кстати, над ней двойка пентаклей. Говорит не о том, что, возможно, вы либо женаты, либо в гражданских каких-то отношениях, либо вы ей пока не сделали какое-то явное предложение, встречаться или что ну она подозревает что вы находитесь еще в каких-то отношениях подумайте над этим потому что но ну, это не совсем честная позиция да опять-таки здесь никаких не будет с моей стороны личностных характеристик вас но если вы хотите, чтобы вот все эти жезлы, да, жезловая энергетика сексуальная оправдалась, чтобы она была в реалиях в вашей жизни, если эта женщина для вас многое значит, а я по этим картам понимаю, что да, то я думаю, троечка кубков, она вам будет просто мешать. И еще... Тройка кубков – это первый да, вариант, я высказала. А второй вариант – это может означать, что вы хотите, и она хочет праздника с вами, и вы хотите этого праздника, легкости, какой-то, знаете, интимной игры. Вы хотите, ну, как вам сказать, реализовать свои давно какие-то проигрываемые сны, сценарии в интимных отношениях которые возможно раньше у вас не получались с другими партнершами потому что вы не находили нужного человека вы не видели такого азарта огонька в глазах у других женщин и вот эту женщину которую по тузу жезлов вы нашли почему почему она вас так видит высоко ценит, да, да потому что вы ее за запалили вы ей нравитесь Здесь все взаимосвязано. Вы для нее такой король жезлов, страстный мужик. В общем, вы меня поняли. Здесь э, эта карта тройка жезлов может означать совершенно два противоположных уровня. Эти уровни я вам сообщила. Что ж, резюмируя, резюмируя все вышесказанное, я могу сказать так. Здесь очень большая страсть со стороны женщины на вопрос расклада. А какое, собственно, что я значу в ее жизни? Но вы для нее просто мужчина-орел Я не знаю, сейчас это было с юмором Но если говорить серьезно, то когда у, у людей есть сильная страсть То это хорошая заделка да, для того, чтобы создать э, прочные отношения Потому что там, где нет страсти как вам сказать, выстроить что-то будет сложновато. Ну, то есть, бывают моменты, когда люди идут на отношения, потому что им это выгодно, потому что, потому что там... Ну, не буду вдаваться в это слово, вы поняли. Но эти отношения, как правило, они... Ну, вы сами понимаете, как мужчина, они не строятся на на правильных каких-то <смех> на правильных взаимоотношениях между полами. Почему? Да потому что вы то встретились ради чего? Ради того, чтобы получать удовольствие от жизни. Если кто-то из вас получает удовольствие, а кто-то нет, но это значит отношения уже ущербные. Если вы смотрите этот расклад на эту женщину, значит, она вам очень нравится. И вы бы хотели узнать, а нравитесь ли вы ей? Ну, судя по тому, что здесь сейчас выпало, вы не просто нравитесь, а она прям замучилась. Понимаете, замучилась думать, да что ж там с ним, когда ж там, не знаю, что же он тормозит. Так Понимаете, да, о чем я? Давайте посмотрим на Кипер. Я сейчас возьму... Несколько карт на позицию, что именно вы значите в ее жизни. О боже, здесь такие карты выпали, просто шикарные. Значит так, просто невероятно. Во-первых, ваша женщина очень красива. Она, у нее потрясающая фигура, она привилегированная леди. Ну, в кипер это что это значит? Ну, она красотка она такая что шею можно свернуть если так вот образно да плюс она обладает шармом невероятным плюс к этому она очень нравится миллионам мужчин и она при этом думает как вы думаете о ком а вас вот главный мужчина но мы же смотрим на вас сейчас и он выпадает сразу рядом с ней и рядом выпадает официальная персона что это значит это значит что вы для нее не просто главный мужчина в ее жизни, а она вас видит, ну, как вам сказать. Ну, в общем, а по этой карте, если вот в этой связке, она бы хотела вам покориться. Не знаю, может быть это касается ролевых игр Так как у меня здесь декамероновый расклад И он более такой, знаете, интимно-сексуальный уровень Мы раскрыли здесь впервые, да, на моем, на моем канале Если вам, кстати, нравятся а, эти карты И более глубокий анализ именно этой стези ваших отношений Пишите в комментах, я буду понимать, а, какие темы дальше заходят а, Вот вот эта вот связочка, главный мужчина, леди и карта, как бы, да, я сказала, официальная персона, говорит об очень многих моментах. Во-первых, ролевые игры ей нравятся, во-вторых, ей очень нравится, когда вы в форме, либо в костюме, может быть, вы как-то связаны, вот, может быть, вы какой-то, человеку, у которого необычное дело в жизни, да, вы носите костюмы часто. Ну, тут вот так выпало. Либо это еще может означать, что вы какой-то государственный служитель. Служи... Как же? Я сейчас в канале. Слу... Господи. Ну, в общем, вы какой-то официальный, официальный представитель там, чего-то там, и очень необычный вы мужчина, какой-то такой... Ну, в общем, породистый, если я бы сказала, да, такой, который видный, видный, вот. И она от вас без ума. И, возможно, эта карта еще может означать, что в будущем у вас, так как она выпадает после вашей главной карты, да, это может означать, что у вас впереди какой-то официальный, какой-то контракт, я не знаю, как вам сказать. Ну, это также может быть карта нотариуса, Карта адвоката, карта священнослужителя. Возможно, вы с ней создадите союз. То есть, понимаете, здесь, так как я сказала, здесь очень много вариантов. Но в любом случае эти, эти три карты в связке говорят, это ваша связь прочная, надолго, и она будет задокументирована. Что именно у вас там, может быть, вы работаете вместе, я не знаю. Но в любом случае здесь выпало, выпали красивейшие люди. Что женщина, что вы такой весь в костюме, главный мужчина ее жизни. И этот официальная персона. Ну, то есть вы для нее какой-то, либо вы знаменитость. Я не знаю, ну, понимаете, здесь может быть миллион вариантов. Меня будет смотреть много людей, поэтому я не могу сказать конкретно, что значит именно эта карта официальная персона. Но я могу точно вам сказать, что эта женщина... Она больше о других мужчинах в этом раскладе, в эту минуту, да, она не думает. И даже если она, допустим, находится сейчас, допустим, не знаю, в каких-то отношениях, либо вы ее подозреваете, потому что здесь много ваших подозрений, именно вот каких-то ревностных, либо она вам морочила чем-то голову, говорила там, что я уйду к Васе, Пете, Сереже, ну, вы поняли меня, да, то это не значит, что это правда, потому что вот по кипер мы всегда смотрим ситуацию, да, а что, собственно, в ситуации присутствует? В ситуации, вот, официально она, она ее сердце отдано вам. Это прям официальная информация, понимаете? Это как бы адвокат печать поставил, заверил и вот выпал здесь, в этой троице Ну что ж, я думаю, я вас повеселила сегодня Я уверена, что вы очень многое поняли о себе Что вы были зажаты Самое, самое главное, что вы должны понять Вы зажаты в этих отношениях Не даете своей энергии высвободиться не показывайте свои чувства, свои желания Ваша же женщина, вот, она уже замучилась Она не понимает Ну, вроде как сигналы идут, а ничего не происходит По двойке пентаклей, по подвешенному, да То есть, ваши карты говорят сами за себя Так, что еще могу сказать? Сейчас на таро, на таро возьму Что у вас в ближайшем будущем? В ближайшем будущем, да Будет ли встреча? Так как я предчувствую, что вы уже Затаили дыхание Что же будет дальше? Ну позицию будущего я вам немножко Проговорила, что здесь будет Просто невероятная страсть Одни жезлы, король, ничей Король Пентакли, все это страстные Такие сцены тут Если вам интересно, можете загуглить Карты декамерона, Они очень откровенные Итак, что между вами дальше? Смотрите, королева кубков, любовь Королева кубков это – это всегда любовь. Кубки – это, в принципе, любовь. Вот смотрите, кубок любви. Вот она его держит, видите? Королева кубков – это женщина, во-первых, вы для нее что значите? Она вас любит. Во-вторых, вы ее любите, потому что если бы это было не так, она бы не вышла с этим кубком. Вы меня поняли. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Продолжайте активно участвовать в жизни канала, и я думаю, что впереди у вас огромные свершения в любви, а также и в бизнесе тоже, потому что запомните, канал любви – это и канал денег. Всего доброго, с вами была ваша Елена. Пока!